Выбор в конце марта на выборах... Выбор 17 марта забить стрелку гнида. Ребят, ну, ну, ну вряд ли правительство будет рекламиться в таких клипах. Ну серьезно. Работодатели ждут тебя, ты нужен разным шишкам. В аэрофлоте решает мой хомин Савельев. В Роскосмосе с Чтобы сам ковальчик тебе помог, как бы этой этой молекулы поток? Расскажет подробнее и круче. Герман Греф. Это просто актуальные шутки были на тему госпредприятий и крупных банков ну мало ли у нас шутников на руси оля радикальная феминистка хуй мрази себе не подпустит близко не и я срать well. так no не хера себе это кто у нас here? тут okay. такой охуенный okay. we... we... клоун рядовой шутник